Привет, ребята! С вами Твострей, и вот, как я вам не обещал, я для вас снимаю Пэт X. Вы у меня просили снять, я задал вопрос: снимать или поснимать плейс, или YouTube, или Пэт X. И так, как вы проголосовали за Пэт X, вот я вам его снимаю вот уже у нас есть таймер, через 8 часов уже будет сегодня обновлен в 18.00 по киевскому времени, или в 18 или в 19.00 вечера, больше ничего не могу сказать, а, да, новые пейтики появились, так вот. Итак, что мы тут видим? Рестон выложил оповещение, что уже будет сегодня обнов. Вот дивка. на ней видно коты-бомбочки и летающий кот. Я не знаю, как они правильно называются, и добавят новую локацию. Вот вам перевод. В переводе означает, огромный Том с Хэллоуином устроили шанс выпадения. Теперь у вас есть шанс выучиться до завтрашнего обновления. Или, как говорится, до сегодняшнего. Ну что ж, это был, было небольшое рассказательное видео про обнову, дальше не знаю, что сказать, обновим посмотрим. А с вами был play всем отличный настроение и всем пока.